С вами с части а репетиционного тестирования по химии первый этап онлайн значит первое задание такое число электронов в атоме марганца равно соответственно напомню вам следующее что количество электронов равно порядковому номеру значит что нам нужно с вами сделать? Нам нужно с вами найти этот элемент периодической системы, определить его порядковый номер и, соответственно, количество электронов будет точно такое же, как порядковый номер, равный 25 для марганца. Следующее задание таково. Максимальное число электронов, которое может находиться на одной d орбитали На самом деле здесь подвох следующий, что здесь речь идет не о целом d-подуровне, который включает в себя целых 5 атомных орбиталей. Здесь идет именно про индивидуальную одну, одну атомную орбиталь. И неважно, это s, p, d, f-подуровень. Всегда на одной атомной орбитали может располагаться только лишь 2 электрона. Поэтому правильный ответ равный 2. Следующее задание такое. Укажите электронографическую схему элемента из предложенных, имеющего наиболее высокую восстановительную способность. Первый вариант, что мы с вами можем сделать, это определить, что это за элементы. Посчитать суммарное количество электронов. Второй вариант мы можем определить элемент по расположению его периодической системе. Ну, в первом варианте будет следующее. 5 электронов и это пятый элемент по счету. Либо второй вариант, я вижу, что у меня на втором P под уровне только один электрон. Второй уровень, соответственно, второго периода, P под уровень. это у меня вот. Значит, первый элемент во втором периоде P группе, ну или, скажем так, P семействе. Это то же самое будет боро. Я их пока что повыделяю, и потом с вами будем определять, как изменяются восстановительные способности. Во втором случае... У меня здесь будет непосредственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 пар, 6 на 2, 12. 12 по счету это у меня магний. 3 это у меня еще 12 плюс 1 алюминий. 4 это у меня 6 электронов, значит 6 по счету элемент. И далее у меня на 2 электрона больше, значит это 8 кислород. Что нужно вспомнить? Что в периоде слева направо восстановительные способности ослабевают. А в группе сверху вниз они усиливаются. Соответственно, я ищу тот элемент, который максимально будет по диагонали ближе располагаться к Францию. И это непосредственно магний. Магний у меня и его электронографическая схема под циферкой 2. Далее задание у нас на тип химической связи. Между железом и кислородом образуются связи. Значит железо у меня металл, кислород у меня не металл. Между ними большая разница в электроотрицательности. И для таких элементов, в которых разница между электроотрицательностями слишком велика, образуется один тип связи. Это ионная. Тут неважно какой именно оксид или что у вас получается, вы анализируете лишь элементы. Так, далее. Опять кислород имеет положительную степень окисления в соединениях. И здесь мы с вами должны вспомнить про ряд исключений. Например, рубидий О3. Это называется азонид. И здесь э, у рубидия степень окисления плюс 1, а у кислорода минус 1 треть. Да? Представьте себе, бывают такие степени окисления у кислорода дробные. Так, и не подходят степень отрицательная. Кислород как простое вещество степень окисления равная нулу. О2. Фтор 2, Дифторит. У фтора мы помним всегда степень окисления минус 1. Количество отрицательное, заряженных э, у нас, скажем так, частей минус 2 заряд. Значит, и количество плюсов должно быть тоже плюс 2, так как молекула является электронейтральной частицей. Эти плюс 2 мы делим между двумя атомами кислорода. И вот как раз-таки тот вариант, что степень окисления кислорода будет равна положительной, или плюс 1. Ну, мы с вами уже до конца разберем. Значит, здесь у натрия плюс 1, кислорода минус 2, сера плюс 6. И аргентум 2О, серебро, плюс 1, кислород минус 2. Правильный ответ номер 3. Далее мы с вами рассмотрим, непосредственно задание на кристаллические решетки и температуры, температуры плавления. Для того, чтобы сравнить температуру плавления каких-то веществ, вы же не можете знать э, непосредственно справочные данные, но вы должны определять тип кристаллической решетки. Мы с вами помним, что молекулярная кристаллическая решетка, она самая слабая, ее легче разорвать, и температуры плавления и кипения таких веществ будут слишком низки. Если мы говорим про атомную, либо ионную, это довольно-таки прочные кристаллические решетки как и непосредственно металлическая то есть нам нужно определить в данном случае последовательность которая понижается это температура плавления то есть мы будем переходить от каких-то э, атомных кристаллических решеток и к молекулярным ну, давайте разбирать первый вариант азот вода и графит это, ну я от обозначила, трупная модификация углерода. У азота и у воды непосредственно в твердом агрегатном состоянии, потому что для газообразного жидкого вообще никакой кристаллической решетки, мы не можем себя вообразить. И на самом деле кристаллическая решетка это такой мысленный каркас, это модель, соединяющая какие-то частицы, которыми мы можем кристаллической решетке называть узлами, какими-то мысленными связями образуется кристаллическая решетка. Значит, для азота и для воды это, ну я буду сокращать молекулярная кристаллическая решетка для графита атомная. То есть, здесь в данном случае температура, плавления будет возрастать. Вариант, нам этот не подходит. Второй вариант у нас медь, ртуть и сахар. Значит, медь это у нас. Твердый металл, да, у него металлическая кристаллическая решетка. Дальше ртуть. Это тоже металл, но он жидкий. Я понимаю, что температура плавления здесь будет уже меньше, потому что при нормальных условиях ртуть ⁇ это жидкость. Сахар, то есть вот это у меня металлическая кристаллическая решетка. Сахар, как и другие органические вещества, кроме солей органических, они будут иметь молекулярную кристаллическую решетку. И в данном случае как раз-таки температура будет понижаться. Теперь мы с вами оставшиеся все-таки разберем. Кислород и бром имеют молекулярную оксид кремния атомную, не подходит, температура увеличивается. Водород, хлор молекулярную, вторит калия ионную также будет повышаться. Угарный газ это у нас CO и имеет молекулярную кристаллическую решетку. Алмаз имеет Атомную, хлорид, натрий, ионную. То есть в любом случае здесь будет а, такая балансировка, но в общем будет температура повышаться, что нам не подходит. То есть правильный вариант ответа номер два. А7. Сколько веществ из перечисленных имеют ионную кристаллическую решетку? Карборун, нитрат калия, графит, фуллерен, гидроксид натрия, медь, оксид, цезия и мрамор. Значит тут в РТ онлайн в первом этапе получилось так, что несколько последовательных заданий были примерно одну и ту же тему, но здесь нужно уже вспомнить про тривиальное название. Что у нас такое карборун? Карборун – это у нас силициум С или карбит кремния. Это вещество у нас обладающий атомной кристаллической решеткой. Нитрат калия, как вещество с ионным типом связи, имеет ионную кристаллическую решетку. Графит С – это у нас атомная, фуллерен – это у нас С60 и несмотря на то, что другие латронные модификации углерода это атомная то фуллерен это молекулярная кристаллическая решетка гидроксид натрия как вещество опять же ионного строения имеет ионную кристаллическую решетку медь как металл металлическую оксид цезия цезий 2О имеет непосредственно опять же ионную кристаллическую решетку и мрамор, это у нас кальций СО3, опять же ионную кристаллическую решетку. Таким образом, у нас здесь 4 вещества, обладающих или имеющих ионную кристаллическую решетку. Переходим к А8, в веществе, состав которого можно выразить формулой h 2 элемент 2 o 3 Массовая доля неизвестного элемента составляет 56,14%. Малярная масса вещества равна. Значит, Как мы с вами можем определить малярную массу вещества? Можем составить пропорцию. Но за счет того, что мы с вами не знаем элемент, его малярную массу, то мы с вами можем сказать, пусть это все у нас есть 100%. Тогда массовая доля, я напишу так атомов водорода плюс кислорода равна 100 минус 56 14. То есть будет равна у нас 43,86%. 43 И сейчас мы с вами можем составить формулу. Значит, у нас непосредственно 43,86 это малярная масса нашего... Водорода двух атомов, даже вот так вот правильно бы записать, плюс 3 атома кислорода. И это у нас будет равно 50 грамм на моль. Тогда 100% у нас будет составлять х грамм на моль. И в таком случае 50 умножить на 100 и разделить на 43, 86. Что равно 114 грамм на моль. Правильный вариант ответа номер 5. Далее. А9. Азотистой кислоте соответствует оксид. Азотистая кислота это HNO2. И оксид, который а, будет соответствовать данной кислоте, должен иметь ту же самую степень окисления азота. Либо нужно просто вспоминать. Значит, в первом случае N2O я сбоку буду записывать, имеет степень окисления плюс 1. N2O5 плюс 5 в плюс 2. В НО2 плюс 4 и Н2О3 плюс 3. То есть правильный вариант ответа у нас номер 5. А10 число кислот из приведенных, соляное, барабоводородное, угольное, сероводородное, сернистое, которые можно получить растворением газообразного вещества в воде равно. Причем вот это задание уже встречалось непосредственно в 2021 году в ЦТ и в принципе я вижу пересечение между репетиционным тестированием первого этапа да, и самим централизованным тестированием. Это не относится к 2021-2022 годам, да? это еще и раньше такое встречалось. И что мы здесь с вами увидим? что соляная кислота ее получает растворением газа хлороводорода в воде вариант подходит с бромоводородной поступает таким же образом это имеется ввиду газ не двоечка газ угольная кислота получается при растворении СО2 в воде причем кислота это нестабильная поэтому ставим стрелочку туда назад реакция обратима сероводород изначально это также газ и его Соответственно, эту кислоту также получают растворением газа в воде. И сернистая, опять же, ее получают растворением so 2 в воде. Реакция обратимая с образованием H2SO3. То есть все пять вариантов, все пять кислот нам подходят. Далее мы с вами перейдем к следующему. Через колбу с избытком разбавленного раствора гидроксида калия пропустили газообразную смесь N2, CH4 и so 2 на выходе из колбы обнаружили смесь. Что нам нужно с вами сделать? А посмотреть, с чем вот этот гидроксид калия будет взаимодействовать. С Н2 не реагирует, с СН4 не реагирует. Возможно, что реагирует только с СО2. Причем реакция у нас будет следующая с образованием. Ну, например, мы возьмем, что у нас, ну, в данном случае у нас записано, что калий-ОН -OH у нас в избытке. Значит, образуется средняя соль. Кали 2 СО3 и выделяется вода. Мы заодно и уравняем. То есть после нашего э, взаимодействия калио-H с СО2 у нас в смеси останется Н2 и ch 4 Это первый вариант ответа. Следующая Средняя соль получается в результате превращения. И тут мы с вами должны дописать, что же у нас образуется. Если мы с вами будем пропускать через раствор карбоната, например, кальция, СО2, Раз раствор, значит у нас тут вода будет автоматически присутствовать. У нас будет образовываться кальций HCO3 дважды. То есть это у нас кислая соль не подходит. Далее калий H плюс избыток SO2. Значит здесь у нас опять же будет образовываться кислая соль. Калий so 3 не подходит. NH3 плюс избыток H3PO4. Опять же, если избыток, значит у нас... Образуется кислая соль NH4H2PO4. H2SO4, плюс из, ну, то есть избыток плюс литий OH. Тот же самый вариант. Литий HSO4. И только в последнем случае, там где у нас натрий 2О, взаимодействует с избытком вот, тут опечаточка, углерод еще должен быть, CH3SOH. И у нас кислота это основной. И соответственно будет получаться только лишь... Наша средняя соль. И правильный вариант ответа опять же 5. Для очистки от избытка хлороводорода и влаги, полученной в установке 1. То есть мы с вами сразу же анализируем, что у нас здесь есть. Кальций СО3 и h хлор Значит образуется у нас кальций хлор 2 плюс H2O и СО2. Это не что иное, как наша h 2 c 3 угольная кислота, просто она нестабильна. И вот этот газ, СО2, у нас дальше будет идти. Но это основной продукт. Что у нас еще может идти? У нас там могут идти водные пары и хлороводород, от которых в сосудах 2 и 3 нам нужно что-то очистить. Значит, мы с вами сразу же вспоминаем, что удалить влагу да, или как-то осушить какой-то газ можно при помощи концентрированной серной кислоты. И она у нас есть... В двух вариантах. И теперь мы анализируем. Если мы возьмем кальций йод 2 плюс H-хлор. У нас конечно же реакция пройдет. Образуется кальций хлор 2. Но и образуется H-йод. А он нам не совсем нужен. Соответственно этот вариант не подойдет. А если мы возьмем калий H-CO3. Туда добавим H-хлор. Что получится? Калий хлор в растворе останется. И плюс... H2O плюс CO 2 То есть мы получим еще наш CO 2 который нам нужен. То есть правильный вариант ответа номер 4. А14. В результате, ой, в отличие от концентрированной разбавленной серной кислоты не реагирует. Так, сначала. А14. В отличие от концентрированной разбавленной серной кислоты не реагирует сын. И мы сейчас с вами... Рассматриваем следующее. Значит, разбавленная э, серная кислота, она реагирует с э, растворами или твердыми солями тех кислот, которые слабее ее. В первом случае у нас гидрокарбонат э, – это кислотные остаты, которые слабее в любом случае сульфата, поэтому реакция будет протекать как концентрированной, так и разбавленной серной кислотой. Купрум О, аналогично. И то и другое. Алюминий аж трижды. То же самое разбавленно концентрированное. Калий-2СО3. -SO Опять же, СО3 у нас степень окисления плюс 4, это кислота более слабая. А вот что касается калия внутри, это такая, можно сказать, специфическая реакция концентрированной серной кислоты. Значит, при нагревании концентрированная серная кислота способна взаимодействовать с, даже можно сказать, так, сильными кислотами или э, солями которые образованы сильными кислотами при условии того что они способны улетучиваться то есть это в принципе один из способов получения азотной кислоты либо каких-то летучих кислот потому что h2s4 она довольно таки вязкая да и плотностью достаточно высокая относительно аши 3 поэтому при небольшом нагревании да, то, то есть там условно до 80 градусов эта сильная кислота испаряться не будет а вот аши 3 будет отлично улетучиваться получается у нас соль то есть правильный вариант ответа номер 5 следующее а 15 к разбавленному водному раствору фосфата натрия натрий 3 по 4 добавили небольшое количество оксида фосфора раз у нас разбавленный раствор значит я вправе записать p2o5 плюс h 2 в результате этого ну и мы сейчас с вами будем разбираться значит если мы посмотрим на p2o5 плюс h 2 это не что иное как h 3 по 4 То есть по факту у нас происходит образование кислой соли. Ну представим, пусть у нас будет образовываться натрий-2, HPO4. Могут быть и другие соли, если еще больше добавим. Но у нас сказано небольшое количество. Поэтому я сделаю просто гидрофосфат натрия. И нам нужно с вами уравнять. Значит, сюда четверочку, шестерочку и перед водой троечку. Теперь что мы с вами наблюдаем. Не произошло никаких изменений. Осадок выпал фосфат натрия, увеличился, уменьшился pH, либо увеличилась массовая доля натрия по 4 Во-первых, не увеличилась массовая доля натрия по 4 потому что произошла реакция. Не произошло никаких изменений, также мы с вами не можем это Скажем так, взять за правильный вариант ответа: в осадок выпал фосфат натрия. Нет, не выпал фосфат натрия, он, наоборот, прореагировал. Теперь осталось разобраться вот здесь: увеличился pH раствора, либо уменьшился. А теперь мы с вами проводим следующий вариант: во-первых, у нас может быть натрий 3PO4 меньше, чем образованный в результате взаимодействия h3 по4. И в любом тогда случае h3 по4 будет диссоциировать. Ну, я по первой стадии напишу на следующие ионы. Образующийся протон водорода, он будет что делать? Переводить раствор в более кислую среду, то есть уменьшать pH. Либо второй вариант, наша кислая соль, она также диссоциирует, диссоциирует в две ступени с образованием сначала ионов натрия и сложного кислотного остатка, можно так сказать, который потом нас будет дальше диссоциировать с образованием. Протонов водорода. И опять же уменьшается pH за счет того, что присутствуют протоны водорода. И правильный вариант ответа номер 4. Следующее довольно-таки интересное задание. Элемент А. Один из самых распространенных элементов в земной коре. Простое вещество, образованное элементом А, реагирует с кислородом. Пассивирует в концентрированных серно-азотных кислотах, а также вступает в реакцию с щелочами, с выделением водорода. Уже в принципе можно понять, что раз реагирует с кислородом, да, это не особо какой-то слабый не металл. Пассивирует в концентрированных азотных кислотах, это уже какой-то будет 100% металл. Мы сразу же с вами Uh, ряд сужаем, да, что у нас может пассивировать в uh, непосредственно азотной серной концентрированной кислоты и вступает в реакцию с щелочами с выделением водорода. Это у нас непосредственно будет уже амфотерный металл, потому что взаимодействует с щелочами и обладает восстановительными свойствами, благодаря чему его используют для получения менее активных металлов. В принципе, некоторые уже сейчас могут понимать, что это у нас будет алюминий, потому что uh, используется такой метод, как алюминий термия. И укажите количество протонов в этом химическом элементе. Ну и теперь мы разбираемся. Значит, количество протонов будет равно, опять же, порядковому номеру. И мы смотрим по порядковому номеру, что это за элемент. Номер 27. 27 это кобальт. Не подходит нам. Далее, 13 алюминий, вот он как раз-таки у нас будет, но проанализируем дальше. 16 сера не подходит у нас, потому что это, во-первых, не металл. 19 калий. Нет, он у нас не взаимодействует э, со щелочами. И 17-й это у нас хлор. Аналогично, он не взаимодействует, например, с... Э, ну, можно так сказать, да? Не взаимодействует со щелочами с выделением водорода. И не используется как э, элемент или металл. Точнее, э, он не используется как средство для получения металлов. Значит, правильный вариант ответа. Это 2 или алюминий. Также следующее задание тоже мы встречали очень похоже в ЦТ 21 года. На графике представлена зависимость количеств исходных веществ В и продуктов реакции В от времени. Укажите соответствующую реакцию. То есть мне нужно понять, сколько же у меня затратилось исходных веществ и сколько их образовалось в результате реакции продуктов реакции. Я вижу, что веществ Б от 1 до 0,7 у меня затратилось 0,3 моль это для исходных веществ для продуктов реакции от 0 до 0,6. Ну, конечно же, я беру по модулю разница. У меня образуется 0,6 моль продуктов реакции. То есть я могу сказать, что у меня соотношение 1 к 2. Я ищу теперь э, такое соотношение, где соотношение исходных веществ, продуктов, реакции 1 к 2. Я пойду немножко с конца, потому что правильно будет вариант ответа 1. Значит, в последнем пятом у нас 2 к 3, не подходит. В четвертом 3 к 1. В третьем 3 к 2. Во втором 2 к 1 не подходит, а вот первый вариант у нас 2 к 4 или соотношение 1 к 2 простейшее. Следующее, вот это задание я встречала в ЦТ 2018 года было такое похожее задание. Значит, лампочка прибора для определения электропроводности, смотрите рисунок, не изменит яркость, если в разбавленный раствор бария дважды добавить. Значит, что нужно сказать? Электропроводность повышается, если увеличивается количество ионов. То есть, чем больше Непосредственно у нас будет образоваться ионов, процессов диссоциации будет происходить. Чем более сильные соединения, там соли различные, э, растворимые мы будем добавлять, тем больше будет наша электропроводность и лампочка будет загораться ярче. Значит, теперь обращаю внимание, металлический натрий. Сам по себе, конечно же, натрий особой яркости не увеличит, но у нас разбавленный раствор. Раствор это что такое? Это непосредственно наше вещество, барьёж дважды, и плюс еще вода. А мы знаем, что металлический натрий может взаимодействовать с водой, давая при этом натрию аж и водород. А что мы знаем про натрию аж? Натрию аж прекрасная щелочь, которая отлично диссоциирует, и при этом лампочка будет загораться ярче, не подходит. Хлорид серебра. Мы сразу же с вами Заглядываем в таблицу растворимости и видим, что это вещество малорастворимое, то есть оно не диссоциирует в растворе, он просто упадет вниз этот осадочек и будет там лежать. Поэтому этот вариант нам будет подходить, не изменяйте, не диссоциирует в растворе данное вещество. Но дойдем до, кольца, до конца. Калий-2SO4 аналогично будет диссоцироваться на 3-H. Сильное. Скажем так, соль отлично диссоциирует, лампочка загорается ярче. Фосфорная кислота. Фосфорная кислота, она многоосновная, поэтому диссоциирует в несколько стадий с постепенным отщеплением протонов водорода. Запишу хотя бы одну стадию. стадию. И ацетат калия, CH3COO калий. Аналогично будет диссоциирует на ацетат и ион калия. То есть вот эти два последних варианта нам не подходят. А19 в замкнутом сосуде протекает химическая реакция, ее скорость можно повысить путем. И здесь нужно вспомнить про факторы, которые непосредственно влияют на изменение скорости реакции. Это первая концентрация, и вы можете заглянуть в такой закон действующих масс и рассмотреть, как там будет изменяться скорость от изменения концентрации. Второе, это непосредственно температура. Температура и правила Вангов. На каждые 10 градусов скорость химической реакции будет увеличиваться в 24 раза. То есть при повышении температуры скорости будет увеличиться. Это и будет наш ответ. Третье можно назвать непосредственно э, наличие катализатора. и А 20. Самое низкое значение PH имеет насыщенный водный раствор. Значит, раз низкое значение PH, да, то мы здесь будем вести речь. О большом количестве протонов водорода или концентрации протонов водорода. То есть, чем сильнее кислота, тем больше у нас протонов водорода, тем ниже значение pH. Значит, автоматически цинку аж дважды у нас а, уходит... Калий-НО3 это у нас соль, тоже примерно нейтральная среда, которая еще и не подвергается китрольцу, и остается у нас три соли. h 2 co 3 и H2-СО3 это слабые соли, да, для них меньше характерный процесс диссоциации, образования протонного водорода. А вот H3PO4 это кислота средней силы, и для нее будет среди данных предложенных веществ будет самое низкое значение pH. А21. Число вторичных атомов углерода в соединении равно. И для того, чтобы вам было более понятно, я распишу все это наше соединение, начиная с вот этой С2, H5 группы. То есть у меня здесь CH3, CH2, С. Ну, в принципе, можно, то есть я вот дошла до этой точки. Каждая точка или каждый излом, это у меня атом углерода. То есть сверху у меня CH3, дальше у меня идет ch хлор CH2, CH2. C, и в разные стороны у меня различные пойдут скажем так радикалы обратите внимание что у нас здесь не просто c а c3 h7 то есть это я все расписываю Теперь вспомню, что значит вторичные атомы углерода. Такая классификация первичных, вторичных, третичных и четвертичных атомов углерода связана с тем, с каким другим количеством атомов углерода будет связан тот наш интересующий углерод. То есть вторичные атомы углерода, они всегда связаны с двумя другими атомами углерода. И вот теперь будем искать. Значит, первое это у нас первичные, то есть все краевые, которые будут, это первичные атомы углерода. Далее, вот интересует нас один, это вторичный. Следующий у нас будет третичный, он связан с тремя атомами углерода. Дальше, вторичный, он неважно, что здесь хлор, два атома углерода у него соседа. Это тоже вторичный и это вторичный. Следующий у нас четвертичный, у него 4 атома углерода вместе с ним связаны. Далее, вторичный. И еще один вторичный. То есть таким образом я посчитаю и правильный вариант ответа. У меня 5-6 атомов вторичных углерода. А22. Укажите, в какой молекуле одинарных связей в два раза больше, чем кратных. И здесь нужно разобраться, что есть что. Обычно темненькими атомами, э, такими кружочками рисуют углерод, светленькими водород. То есть что у меня получается? С. Связь С, H, H. Но такого у меня быть не может. У меня должно быть у каждого атома углерода по 4 связи. Соответственно, здесь тройная связь. И считаю количество кратных и одинарных. Значит, кратные это двойные, либо тройные. Одинарные, но это одинарные. Одинарных 1, 2. Да, то есть у меня 2. А количество кратных это 1. То есть соотношение 2 к 1. И это правильный вариант ответа. Но разберем до конца. Значит, что касается... Второго нашего соединения у меня C и 4 водорода. Метан и все четыре связи одинарные. Следующее. C двойная связь. C. И здесь у меня 4 одинарных, одна кратная. Четвертый вариант. Значит, он у меня следующий. Здесь будут... Непосредственно чередующиеся двойные связи. Двойных 2, одинарных 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоже не подходит. И пятое у меня будет. Это И здесь все связи, одинарные все 7 штук. То есть правильный вариант ответа 1. Следующее число структурных изомеров нециклического строения. Состава C4H6 равно, и не циклическая, значит, цикл они замкнуты не будут. Значит, C4H6, оно у нас отвечает формуле CnH2n-2, которая характерна либо для алкинов, либо для диенов. Как здесь решить это задание? Мне нужно нарисовать изначально 4 атома углерода. С водородами, в принципе, можно не разбираться. То есть тут есть либо две двойных связи, либо одна тройная. Ну, начнем с тройной связи. Если я сюда помещу, у меня будет непосредственно бутин-1. Я могу эту тройную связь поместить посередине. Сюда я уже переместить ее не, не могу, потому что нумерация будет совершенно другой стороны. Значит, с алкинами все. Переместить и сделать изомер цепи я не могу, потому что мне нужно один атом углерода переместить кому-то, но не к крайнему. Если я перемещу к центральной, то, соответственно, будет 5, 5 связей у атома углерода, что быть невозможно, не может. Теперь разберемся с диенами. Диены могут быть с двойными связями у одного атома углерода, либо в данном случае через 1. Соответственно, у меня 4 различных кольцомера. Правильный вариант ответа 4. А24. В отличие от бензола, талол содержит в молекуле бензольное кольцо. Да, значит, бензол, я напомню, это у нас C6H6 и рисуется следующим образом. Талол – это гомолок бензола, который имеет CH3 группы. Мы можем записать как C6H5. СН3, Ну, либо свернуть как С7H8. Значит, теперь, и там, и там бензольное кольцо есть. Реагирует с бромом. Да, действительно, одно и второе соединение будет реагировать с бромом. Обесцвечивает подкисленный раствор приманганата калия. А вот здесь уже есть вопросы. Значит, Частично, конечно же, бензол может окисляться под действием подкисленного раствора перминадата калия, но это очень редко это нужно создать какие-то невообразимые условия. А вот тало прекрасно может реагировать с образованием Бензойной кислоты. Значит, Правильный вариант ответа номер три. Вступает в реакцию каталитического гидрирования. Да, то есть может, скажем так, разрушаться бензольное кольцо и образовываться циклические просто соединения. И горит коптящим пламенем. Да, эти два вещества горят при помощи, ну или с выделением коптящего пламени. Пятое. В отличие от этанола С2H5OH глицерин. Я его зарисую структурно. Это у нас трехатомный спирт. Или можно назвать пропан 3ОЛ-123. Взаимодействует с значит, хлороводородом. И то и то взаимодействует с образованием хлор, например, этана. И тут тоже различных соединений. Да? Допустим, там моноди или три замещенных он OH группы здесь может быть. То есть этот вариант там не подходит. Гидроксидом меди. Вот этанол не может реагировать с какими-то... Ну, нельзя сказать даже с щелочами, гидроксидами. Они даже с щелочами не реагируют. Про гидроксиды нерастворимы вообще молчу, скажем так. А вот что касается глицерина, он способен реагировать с купруму аж дважды, с образованием синего такого раствора. Да, и это качественная реакция на многоатомные спирты. То есть, это вот вариант. Подходит к ну, Уксусной кислоты все происходит, да, так же как и карбоновые кислоты. То есть в данном случае у нас что получается? Реакция тарификации. И натрий. Там и там он может взаимодействовать что с этанолом, что с глицерином. Шестое. способность мыла в жесткой воде уменьшается в результате превращения. Также такое задание было то ли в РТ третий этап, да, по-моему, в третьем этапе РТ 2021 -го года. И что можно сказать? Мыло свою, скажем так, способность мыляющую или моющую, оно теряет в присутствии жесткой воды. А жесткая вода это... Гидрокарбонаты, карбонаты магния, кальция могут быть сульфаты хлориды. Значит, в данном случае я вижу, что у меня есть только гидрокарбонат магния. То есть в таком случае карбоновые кислоты, точнее соли карбоновых кислот, переходят в малорастворимые соединения и уже не будут обладать вот этой моющей способностью. Правильный вариант ответа номер один. Следующее. Некоторый пептид линейного строения состоит из шести остатков валины. Укажите верное утверждение об этом пептиде. Что можно сказать? Нас здесь на самом деле не интересует, что это у нас такое за аминокислота валин. Да, Вы можете на самом деле не знать структурной формулы, но мы всегда знаем, что аминокислота в общем... Будет содержать как амина, так и карбоксильную группу. При взаимодействии или при образовании пептида будет образовываться следующее соединение или следующие группы вот это CoNH, да, это пептидная группа. И дальше будет продолжаться следующий радикал и так далее. То есть, условно, у нас есть NH2, радикал мы его так обозначим: пептидная группа. Радикал, пептидная группа. Раз у нас 6 остатков, нам нужно это пронумеровать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? И он будет заканчиваться СООН. Теперь, содержит 2 карбоксильные группы? Нет, карбоксильная группа только одна. Все остальные участвуют в образовании вот этих пептидов. Вариант не подходит. Следующее содержит 5 атомов азота, нет, их будет 6, то есть один в NH2 группе, другой будет вот в этих пептидных связях, все равно останется 6. Присутствует 6 аминогрупп, нет, только одна, 5 оставшихся азотов в пептидной группе или пептидной связи. Имеет 5 пептидных связей, вот это да, то есть у нас 6 вот этих аминокислот, они соединены 5 связями, 1, 2, 3. 4, 5. Правильный вариант ответа. И при образовании одного моля пептида выделяется 6 молекул воды. На самом деле нет. Выделяется такое же количество воды, как образуется пептидных связей. То есть будет 5 моль воды. А28. К низкомолекулярным веществам природного происхождения относится вещество, название которого. Ну и здесь мы должны вспомнить формулу. Значит, крахмал это у нас С6. H10O5N1, так же как и целлюлоз, только зависит там альфа либо бета остатки э, глюкозы. Сахароза, это у нас C12H22O11, как раз таки это низкомолекулярное вещество. Капрон, это у нас специфическое такое соединение, NHCH2 5 раз, CON, количество раз. И лавсан, это у нас... C10H8O4N1, то есть тоже является полимером. И единственное, это у нас сахароза. Таким образом, мы с вами подошли к концу части А, репетиционного тестирования по химии. И дальше вас ждет только разбор части Б. Также репетиционного тестирования по химии, первого этапа онлайн. Но... Хочу вам прорекламировать следующие свои видео, так как вскоре за этими видео выйдут разборы репетиционного тестирования по химии первого этапа, но заданий, которые присутствовали именно на офлайн тестировании То есть у нас немножко два совершенно разных тестирования и задания тоже будут разные. Те, которые для онлайн прохождения, те, которые для офлайн непосредственно в университетах. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии. Буду очень рада вашим лайкам. Всего хорошего!